Я хочу поблагодарить моих дедушку и бабушку Каннету и Глории Коплан за то, что они пригласили меня сюда участвовать в том, что Господь делает через эту передачу по всему миру. И это длится уже много-много лет и становится только сильнее. Многие из вас смотрят эту передачу уже давно. Вы принимаете активное участие в этой передаче, и вы видели, как Господь использовал это служение и другие служения, подобные Ему, по всему миру, чтобы достигать людей в мире доброй вестью Евангелия Господа Иисуса Христа. Все это я сказал для того, чтобы выразить свое восхищение. Это такая огромная привилегия и честь. Приходите в ваш дом, ваш офис в то место, где вы смотрите или слушаете эту передачу, и открывать Слово Божие вместе с вами, углубляться в Него и изменять вашу жизнь. Итак, давайте сделаем следующее. Давайте помолимся и сразу же обратимся к Слову Божьему. Отец, мы так благодарны Тебе за Твое Слово. Мы так благодарны, что у нас есть Твое Слово, чтобы стоять на Нем, обращаться к Нему, полагаться на Него. Огромное спасибо тебе, Отец, за то, что ты не оставил нас на свою человеческую мудрость, но ты даешь нам свою мудрость и даешь нам свое понимание. Отец, мы приходим к твоему Слову сегодня, и мы приходим с открытыми глазами и открытыми ушами, и сердцами, готовыми принимать и понимать. И я прошу тебя сегодня с твоей помощью и с твоим духом, давать нам глаза, которые видят, уши, которые слышат, и сердца, которые понимают. Глаза, которые видят Иисуса, уши, которые слышат Его голос, и сердца, которые понимают, кто мы в Нем и кто Он в нас. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Сейчас возьмите свои Библии, и давайте будем разбирать Слово Божье. На протяжении этих двух недель мы будем рассматривать некоторые места Писания, много мест Писания, и, возможно, это будет то, что вы уже слышали. Кстати, я уже знаю что это будет то, что вы слышали раньше, но я хочу, чтобы то, что мы увидим в Слове Божьем на протяжении этих двух недель, настолько проникло внутрь вас и укоренилось, чтобы в самом деле стало изменять то, как мы живем. Представьте себе, что мы вышли на такой уровень, где Слово Божие настолько укоренилось внутри нас, что оно начинает влиять на то, как мы живем, и этим мы изменяем свою жизнь. Прежде всего, давайте обратимся к третьей главе Евангелия от Иоанна. Третья глава Евангелия от Иоанна. Сегодня я прочитаю вам один стих отсюда, и завтра мы будем рассматривать этот же стих, и послезавтра, и послепослезавтра, и на протяжении этих двух недель. И когда мы окончим наше изучение, вы по-настоящему будете знать этот стих. Сейчас я прочитаю его вам. Евангелие Теана, 3 глава, 16 стих. И вы сразу же подумали, «О, я же знаю Иоанна 3,16». Что ж, я знаю, что вы слышали Иоанна 3,16. Я слышал это место Писания. Вы слышали его. Был такой парень, который держал знак с этим местом Писания на футбольном стадионе. Люди, которые провели в церкви хотя бы 10 минут, слышали этот стих. Его слышали даже те люди, которые не были в церкви. Иоанна 3,16. Но, возможно, вы уже слышали, как я говорил это раньше, повторю еще раз, существует огромная разница между тем, что вы слышали, и тем, что вы знаете. Это разница между тем, что вы слышали, и тем, что вы знаете. Если Слово Божье остается только тем, что вы слышали, тогда вас можно отговорить от него. И, кстати, именно с этой целью приходит враг вашей жизни. Он приходит, чтобы отговорить вас от того, что вы слышали в Слове Божьем. Что вы услышали в Слове Божьем. Он пытается отговорить вас, давая вам слушать что-то другое. Но когда то, что вы слышали, становится тем, что вы знаете по-настоящему, вас невозможно отвратить от этого. Вы отказываетесь быть переубежденными. И, кстати, вам все равно, как выглядит ситуация, как все звучит. Почему? Потому что у вас есть Слово Божье. Вы знаете это, и вы держите за Него. И я хочу, чтобы именно так произошло с этими словами из Евангелия Таана 3.16. Начнем читать. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я, конечно же, знаю, что вы слышали это, но не выключайте передачу только потому, что вы слышали это раньше. Задам вам вопрос. Может ли существовать хотя бы малейшая возможность, что в этом стихе можно увидеть больше, чем вы уже видели? Возможно ли это? Или вы уже получили все откровение, которое только можно получить из написанного в Иоанна 3.16? Нет, не все. И чем больше я смотрю на этот стих, и когда мы будем рассматривать его сегодня вместе, завтра и в последующие дни, вы увидите то же самое. То есть, весь Новый Завет, вся Библия, касается этого вопроса. Существует как объяснение к этому месту Писания. Иоанна 3,16. Иоанна 3,16 – это весь Новый Завет в одном стихе. Но нам нужен и оставшийся Новый Завет чтобы мы могли понять силу, написанного в Иоанна 3,16. Давайте еще раз это прочитаем. «Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Давайте сразу же, с самого начала, установим несколько вещей. Я хочу, чтобы вы немного начали изменять свой подход. Я знаю. Я начал именно с этого. И я знаю, возможно, всю свою христианскую жизнь вы думали, что именно об этом говорится в Иоанна 3.16. Там сказано «Ибо так Бог возлюбил мир». Иоанна 3.16 говорит об этом. Но я хочу, чтобы вы изменили свое мышление в отношении этого, чтобы вы изменили то, как вы об этом говорите. Я знаю, что эти слова находятся в этом Писании. Иоанна 3.16. Но я хочу, чтобы вы кое-что изменили. Не Евангелие от Иоанна 3,16 говорит, «Ибо Бог так возлюбил мир». Иисус сказал, «Ибо Бог так возлюбил мир». Послушайте, это слова Иисуса. Я хочу, чтобы это достигло вас, чтобы вы изменили свое представление об этом стихе. Это не просто какой-то стих с каким-то номером. Нет. Это слова самого Иисуса. И что нам нужно понять здесь? Что нам нужно утвердить здесь? Когда Иисус говорит, так это то, что это голос благодати. Благодать – это Иисус, а Иисус – это благодать. И когда Иисус говорит эти слова, это говорит сама благодать. Сама благодать говорит вам, «Бог так возлюбил вас, что отдал вам Иисуса». И для вас было бы полезно, у нас нет на это времени сегодня, но я бы посоветовал вам вернуться и рассмотреть контекст, в котором Иисус сказал эти слова. Он разговаривает с человеком по имени Никодим. И эти слова находятся в третьей главе Евангелия Теана 16 стихе. И это ответ на вопрос этого человека, как же мы можем родиться свыше, родиться заново. Иисус сказал, что нам необходимо родиться свыше. Он сказал это Никодиму. Этот фарисей, учитель Израилев, как назвал его Иисус, спросил, каким образом, как же это работает, как это происходит. И вот Иисус объясняет. Иисус, сама благодать, отвечает на вопрос этого человека по имени Никодим. Вот к чему я веду. Это до сих пор остается ответом на вопрос. То, что Иисус сказал в этом стихе, это главный ответ на главный вопрос. Какой вопрос? Каждый вопрос, любой вопрос. То, что сказал Иисус, то, что благодать выразила этими словами, это ответ на вопрос. Бог так возлюбил мир. Что это значит? Это говорится о людях в этом мире. О вас, обо мне. Это значит, что все прошлое, все настоящее все будущее человечества в этих словах. «Бог так возлюбил мир, что дал вам Иисуса». И чем мы собираемся заниматься на протяжении нескольких дней? Мы будем рассматривать этот стих, возможно, под таким углом, под каким вы еще на него не смотрели. Но я хочу взять одно небольшое слово из этого стиха, который, могу гарантировать, вы читали более тысячи раз, даже больше раз, и никогда не останавливались, чтобы задуматься об этом слове. Одно из самых сильных слов во всем этом стихе. Я хочу взять его и рассмотреть. И вот это слово. Это слово «так». Т-А-К. Одно из маленьких слов во всем стихе. Одно из маленьких слов в языке. Однако это одно из самых сильных слов в этом месте Писания. «Ибо так возлюбил Бог мир». Задумайтесь немного об этом. «Так возлюбил мир». И в последнем предложении мы используем это слово «так». У него много определений. Но среди многих применений этого слова «так» одно употребляется для того, чтобы писать меру или степень того, о чем мы хотим рассказать, пытаясь выразить словами то, как мы думаем, чувствуем или наши наблюдения. Мы используем это слово «так», чтобы рассказать о мере или степени. Этот человек такой высокий, или, например, о Техасе. Здесь «так жарко» или «я так голоден». Возможно, сейчас вы сидите, смотрите передачу и думаете «я так голоден». И мы используем это слово «так», опять же, чтобы описать меру или степень чего-то. Одно дело сказать «да, знаешь, я не против перекусить», но другое дело сказать «я так голоден». Или, как я уже сказал, этот человек такой высокий, она такая маленькая, он такой большой, они такие короткие. Такой, такая, так. Мы используем это слово «так», говоря о мере или степени. Но что интересно в этом слове «так», после него почти всегда, особенно в таких случаях, идет слово «что». И мы видим эти два слова вместе. Так и что. Так и что. Повторите, пожалуйста. Так и что. Например, я так влюбился в Сару Харт около десяти лет тому назад. Я так влюбился в эту девушку. Между прочим, недавно мы праздновали девятую годовщину нашей совместной жизни. Я познакомился с ней за полгода до этого. То есть девять с половиной лет тому назад я так влюбился в Сару. Я так полюбил ее. Между прочим, у меня вскружилась голова, когда я влюбился в Сару. Я познакомился с ней, когда она жила в Брэнсоне, штат Миссури. А я жил в форт ворте штат Техас. Все развивалось достаточно быстро. Я не буду рассказывать всю историю, но я увидел ее фотографию. И я уже никак не мог забыть ее. Я не мог забыть о ней. Я постоянно думал о ней. Я узнал, что она дружит с моими родственниками. И я начал спрашивать о ней. «Что это за девушка? Расскажите мне об этой девушке по имени Сара. Кто она такая? Какой у нее характер?» И все мне говорили, «Это чудесная, удивительная девушка». И я влюбился в нее еще до того, как познакомился с ней. И Бог принимал в этом самое активное участие. В общем, я знал, что я женюсь на ней еще до того, как с ней познакомился. А после того, как мы познакомились, я узнал, что она знала, что выйдет за меня замуж еще до того, как мы встретились. Это чудесная история. Но когда мы наконец познакомились, скажу вам, я так влюбился в эту девушку, я так полюбил ее. Джереми был так влюблен. Когда я вернулся домой, я уже говорил, что она жила в Брэнсоне, а я жил в форт ворте я даже не мог работать по-нормальному. Я не мог ни о чем другом думать. Я сказал своему хорошему другу, я познакомился с этой девушкой, я влюбился. И он, знаете, хороший друг. Но все же он сказал мне, знаешь, не слишком увлекайся. Но знаете что, было уже поздно. Для меня было уже поздно. Я уже увлекся. Я увлекся этой девушкой по имени Сара. Я так влюбился в нее. Я описываю все это и использую слово «так», для того, чтобы ввести следующее слово «что». Я так влюбился. «Что?» Это сразу создает соответствующую картину в вашем разуме. Это больше, чем просто сказать «Эй, я люблю тебя». Это «я так влюбился», и вы сразу же понимаете мои чувства. Но когда я говорю «я так влюбился», что? Все, что следует за этим словом «что», является доказательством того, насколько сильно я полюбил Сару. Вы меня слышите? Я так влюбился, что для меня не имело значения, что мы знали друг друга только несколько месяцев. Я пошел и приобрел самый большой бриллиант который я мог приобрести. Встал на одно колено и сказал ей, «Я люблю тебя, я хочу провести свою жизнь вместе с тобой». Я показал ей Писание и сказал, «Когда я читаю о мужьях, я думаю о том, чтобы быть твоим мужем». И я предложил ей руку и сердце. Вот как я полюбил Сару. Я так полюбил ее, что попросил ее выйти за меня замуж. Я думаю, что вы понимаете. Мы используем слово «так», чтобы выразить меру чего-то. Но чтобы привести доказательства, мы ставим после него слово «что». Я так голоден, что могу съесть слона. Или там, лошадь, в зависимости от выражения. Этот парень такой высокий, что ему приходится наклонять голову, чтобы войти в комнату. Вы понимаете, что я хочу сказать. Вот еще хороший пример. Ибо Бог так возлюбил вас, что дал вам Иисуса. Я хочу, чтобы вы внимательно рассмотрели эти слова, которые мы так часто игнорируем. Читаем и часто перескакиваем на другое место Писания. Но эти слова выражают что-то. Это слова Иисуса, которые Он использовал, чтобы выразить, насколько Его Отец полюбил и любит вас. Мы с вами так любимы. Мы так любимы. Мы так любимы. Кстати, вам нужно сказать это сейчас. Я так любим. Я так любим Богом. Я так любим Отцом. Откуда вы это знаете? Прежде всего, Иисус сказал мне это. Это утверждение, которое я буду повторять вам снова и снова на этих передачах. И я хочу, чтобы именно так вы думали. И именно так вы говорили. Вы не просто любимы. Вы так любимы. Постигаю ли я это? Я знаю, что еще не полностью, но через несколько дней, через эти две недели, вы сможете постичь. Вы постигнете это. Я не просто любим. Я так любим. Мой Отец Небесный любит меня. Сам Бог любит меня. Давайте откроем первое послание Иоанну. И вы можете положить закладку в третьей главе Евангелия Иоанна. И сейчас мы обратимся к четвертой главе первого послания Иоанна. К седьмому стиху. Первое послание Иоанна 4,7. Возлюбленные «Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Любовь Божья к нам открылась, она была доказана в этом, она была открыта в этом, в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Похоже на то, что мы только что прочитали в Евангелии от Иоанна, 3 главе, 16 стихе. Именно так Иисус сказал этому человеку в 3 главе Евангелия от Иоанна. «Бог так полюбил вас, что Он явил вам Свою любовь. Он доказал эту любовь, дав вам имя Иисуса, дав вам Своего единородного Сына». 10 стих. В том любовь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 И любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына, Спасителя миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. 16 стих. Вот я хотел, чтобы вы это увидели. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Вот о чем будут эти передачи. Но я хочу вам сказать кое-что, что даже больше, чем эта передача, больше, чем все эти передачи, чем следующей недели передач. Я говорю о всей вашей жизни. Я говорю о главном откровении, на котором вы должны строить всю свою жизнь. И оно в следующем. «Мой Бог так возлюбил меня» что Он дал мне Иисуса. Все в вашей жизни, все, что вы принимаете от Бога, все, что вы узнаете о Боге, все, на что Бог наставляет вас, ради чего вы на этой планете, каков Божий план для вашей жизни? Пусть каждый ваш следующий шаг, начиная с этой минуты, до конца вашей жизни, будет основан на этой истине. Я не просто любим, я так любим. Это должно быть основанием. В третьей главе послания к Ефесянам говорится о том, что мы укоренены и утверждены в чем? В любви. Укорены и утверждены в любви. Он говорит о возможности посмотреть вперед и назад, и вверх, и вниз, и стороны в сторону. И что это? Долгота, глубина, высота и ширина. И познать любовь Христову, чтобы быть укорененными и утвержденными в этой любви. О чем говорится? Он говорит, что основание вашей жизни должно быть построено на следующем. Мой Бог – любовь. Мой Бог любит меня. И Он доказал это, дав мне Иисуса. Это должно быть основанием вашей жизни. И не имеет значения, что вы делаете в этой жизни. Призваны ли вы служение полного времени? Или вы призваны быть мамой в полное время, папой в полное время? Или вы призваны в мир бизнеса? в мир медицины, в каком бы мире вы ни жили, основанием должно быть «Я так любим». Вы не просто любимые друзья, вы так любимы. И доказательство этой любви в том, что Он дал вам Иисуса. Вы знаете, что я уже являюсь папой. Некоторое время у нас Сара есть сын, Джастус Джеймс Пирсенс. Некоторые из вас видели его. Скоро ему будет 7 лет. Ему почти 7 и я учусь быть отцом и родителем. И это опыт, который приобретаешь в процессе. Мы учимся на собственном опыте. Вы не можете прочитать книгу и сказать, хорошо, я уже готов быть отцом. Вы начинаете учиться этому в процессе. И на протяжении последних нескольких лет я каждый день учусь, как быть папой. И я помню, как я укладывал Джастуса спать. Он еще не спал. И я не спал, я просто лежал рядом с ним. И у меня постоянно возникала одна мысль. В последнее время она возникает очень часто. Но в ту минуту, когда я лежал рядом с ним и говорил ему «спокойной ночи», она просто переполнила меня. Я осознал, что мое главное задание родителя, моя главная ответственность, мой первый приоритет в этой жизни отца – это убедить своего ребенка в том, как сильно я люблю его. Это... Моя задача. Все остальное, что я делаю, как папа Джастуса, должно отталкиваться от того, насколько я люблю его. Мое задание – убедить этого мальчика, чтобы он воспитывался в моем доме абсолютно убежденным и уверенным, что он любим своим папой и своей мамой. Но даже больше, что он любим своим Богом Отцом и Господом Иисусом Христом. Это мое задание. Моя задача, моя роль как родителя — говорить этому мальчику нескончаемое количество раз в день. «Я люблю тебя». «Я люблю тебя, я люблю тебя». Я лежал там с ним рядом, было темно, я обнял его. Это был очень приятный момент. Он приподнял мою руку, чтобы обнять меня. Я сказал, «Джастус, я хочу сказать тебе кое-что, сынок. Посмотри на папу». «Я хочу, чтобы ты знал, как сильно я люблю тебя». И временами я не знаю, что еще сказать ему. Я просто говорю ему, я люблю тебя. И как я благодарен, что могу быть его отцом. Как я благодарен, что он мой сын. Я люблю тебя, сынок. Люблю тебя, люблю тебя. Люблю тебя, сынок, Джастис. Говорю ему за дня в день. Почему? Это моя задача. Это моя ответственность. Как его отца. Чтобы он был уверен, как сильно он любим. Друзья мои, наш Небесный Отец взял на себя точно такую же ответственность. Цель номер один, Его обязанность номер один, убедить вас и дать вам знать, как сильно вы любимы. И повторите вместе со мной, я не просто любим, я так любим во имя Иисуса. Не уходите, мы еще вернемся. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Меня зовут Джереми Пирсенс. Я очень рад быть ведущим этой передачи на протяжении этих двух недель. Если вы пропустили вчерашнюю передачу, посетите наш сайт в интернете, найдите ее, загрузите ее. Это абсолютно бесплатно. Наверстайте упущенное. Отец, мы так благодарны тебе за твое слово. Мы так благодарим тебя, Господь, что ты дал нам это слово, на котором мы можем стоять. Мы снова отважно приходим в Твое присутствие, смело приходим к Твоему Слову и просим у Тебя глаза, которые видят, уши, которые слышат, и сердце, которое понимает. Нам нужны глаза, которые видят Иисуса, и уши, которые слышат Его голос, только Его голос. И мы хотим, чтобы у нас было сердце Господь, которое понимает, кто мы в Иисусе и кто Иисус нас. Мы благодарим Тебя за это, и мы воздаем Тебе хвалу. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте сразу же обратимся к Слову Божьему сегодня. Но напоминаю вам, что мы говорили вчера о том, что мы любимы. Мы не просто любимы, но мы так любимы Богом. Почему я это знаю? Потому что так сказал Иисус. В третьей главе Евангелия в 16 стихе, сама благодать произнесла эти слова. «Ибо Бог так возлюбил вас, что дал вам Иисуса». И мы используем слово «так», когда говорим «я так голоден», «мне так жарко», «я так устал». Для описания чего мы используем это слово «так». Я хочу показать вам, что это не просто чуть-чуть, это много, это сильно. Иисус делает здесь то же самое. Вы не просто любимы, вы так любимы. И когда вы видите это слово «так», должно быть какое-то продолжение, какое-то доказательство. Вчера я рассказывал вам о том, что я влюбился в свою жену Сару. Я так влюбился в Сару, что я встал на колени перед ней и сказал, «Ты выйдешь за меня замуж?» И она так полюбила меня, что ответила, «Да, конечно же выйду». Доказательство моей любви было предложение ей руки и сердца. И последние девять лет мы каждый день говорим друг другу много раз в день, «Я люблю тебя, я люблю тебя». Но знаете, те из вас, кто женаты, согласитесь со мной, что любить кого-то означает значительно больше, чем просто говорить им, что вы их любите. Я могу услышать аминь? Аминь, хоть кто-то. Аминь? Хорошо. То есть вы хорошо знаете, о чем я говорю. Есть слова «Я люблю тебя», но кроме них существуют действия, которые подтверждают эти слова. Существуют слова «Я люблю тебя», но кроме них есть еще и доказательства. И я уверен, что вы слышали историю о мужчине. Они были женаты с женой где-то 15-20 лет, и он был немногословным человеком. Однажды она приходит к нему и говорит, «Ты никогда не говоришь, что любишь меня». «Почему ты никогда не говоришь, что любишь меня?» он посмотрел на нее и сказал, «Слушай, я сказал тебе, что люблю тебя, когда женился на тебе. Если что-то изменится, я тебе сообщу». Наверное, это не лучший путь к счастливому браку, это не секрет успешного брака. Один из секретов успешного брака состоит не только в том, чтобы говорить «я люблю тебя», он состоит в том, чтобы говорить эти слова и подтверждать их. Говорить и подтверждать их, и доказывать их. Вот почему Писание говорит нам, что Божье Слово не возвращается к Нему тщетным. Его слова не пустые. Его слова производят что-то. Когда Он говорит что-то, в этом есть сила, чтобы подтвердить это. И что Он сделал? Он не крикнул, перегнувшись через поручни небес. «Эй, вы там внизу на земле! Я люблю вас!» Нет, он сказал, я не просто люблю вас, я так люблю вас. Я так люблю вас, что я даю вам Иисуса. И вот что мы рассматривали вчера и сегодня, и будем рассматривать на протяжении двух недель. Мы так укоренимся и утвердимся в том, как сильно Бог любит нас. Мы рассматривали четвертую главу первого послания Иоанна. Давайте снова откроем ее и прочитаем 16 стих. Говоря о Божьей любви, Иоанн говорит. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Если вы хотите принять что-либо от Бога в этой жизни, если вы хотите принять верой всю ту благодать, которой вы уже обеспечены, вам необходимо иметь откровение о том, насколько вы любимы. Почему? Потому что вера действует любовью. Вчера в конце передачи я рассказал вам одно из откровений, которое я осознал как родитель. У нас есть сын. Джастус Джеймс Пирсонс. И вот какое откровение я получил как родитель. Оно состоит в том, что моя задача, моя цель и обязанность номер один. Дать этому ребенку понять, как сильно я люблю его. Убедить моего сына еще в раннем возрасте, что, воспитываясь в нашем доме, он любим своим папой. И все остальное блекнет в сравнении с этой ответственностью. Он любим мамой. Но что еще больше, он любим Иисусом. Это мое задание. Это моя цель в жизни этого мальчика. Почему? Потому что если он узнает, насколько я люблю его, он будет доверять мне. Если он будет убежден в том, как я люблю его, он будет верить мне, он будет слушаться меня. Он будет доверять мне, если просто будет знать, как сильно он любим. И ваш Бог-Отец, ваш Небесный Отец, Взял на себя такую ответственность, поставил себе цель номер один, как приоритет номер один, доказать вам, как сильно он вас любит. И мы только что прочитали в 4 главе 1 послания Иоанна, что мы познали эту любовь, и мы должны верить этой любви. Видите ли, это своего рода разделяющая линия. Это такая линия, которая разделяет церковь посередине, если так можно выразиться. Когда все сидят на служении, все поют одни и те же песни, слушают одно и то же слово, принимают участие в одной и той же атмосфере. Как возможно, что одна половина людей выходит из церкви со скучающим видом, а другая половина выходит измененной навеки? Они слышали одну и ту же проповедь. Вот в чем разница. Есть те, кто услышали проповедь, и те, кто поверили услышанному. И он говорит вам о том, чтобы не только слышать, что Бог — это любовь, но и верить в то, что Бог — это любовь. Верить, что Он не только любовь, но Он любит вас. Видите ли, в этом большая разница. Это должно стать для вас чем-то личным. Мой Бог — это не просто любовь. Он любит меня. Вы читаете это в псалмах снова и снова. Бог — это сила. «О, Господь, Ты – сила, Ты – сильный, Ты – сила». Но в какой-то момент то, что Бог – сильный, должно стать для вас откровением, что Он – ваша сила. Именно об этом псалмопевец говорит снова и снова. «Боже, Ты – моя сила, моя сила». Видите ли, если бы вы знали только то, что Бог – сильный, где-то в глубине вашего разума появилась бы мысль, которая попыталась бы убедить вас. Да, он сильный, тебе следует остерегаться, потому что он может использовать эту силу против тебя. Нет. Что должно произойти? Вы должны сделать шаг из того, что вы услышали, в то, что вы знаете. Я не только знаю, что он сильный, я знаю, что он моя сила. Если он моя сила я знаю что он никогда не использует свою силу против меня мой бог не против меня он за меня если он за меня кто может быть против меня вы следите за моей мыслью Итак вам нужно прийти к пониманию что бог не просто любовь он ваша любовь он любовь в вашей жизни точно так же как вы любовь в его жизни мы познали любовь и уверовали в нее давайте немного поговорим об этом слове веровать. Для того, чтобы верить во что-то или верить кому-то, нужно иметь доказательства, свидетельства о том, что сказанное – это правда. Вот что значит верить. Если вы верите кому-то или во что-то, тогда вы говорите, «Я видел подтверждение, я видел доказательства, и я верю, что для меня это достаточное подтверждение, чтобы согласиться». «Да, это правда». Вот что значит верить. Вы отвечаете. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово «отвечать». Все в вашей жизни – это ответ, это реакция на что-либо. Вы или отвечаете Богу и Его Слову, или вы отвечаете этой мирской системе, которая рушится вокруг вас. Но так или иначе, вы реагируете, вы отвечаете на что-то. Вы отвечаете тому, что вы видите. Для того, чтобы быть верующим в Слово Божье, «Чтобы отвечать Слову Божьему, необходимо смотреть в Него и говорить «Вот Мое доказательство, вот Мое подтверждение. Я верю этому. Я принимаю это. Я знаю, что это истина. А Вы не можете отговорить Меня от этого». То есть Вы относитесь к Слову Божьему как к доказательству, потому что это так. И Его Слово – это свидетельство. Его Слово – это доказательство. И верить в любви означает сказать «Я видел доказательства, я видел подтверждение. Бог не просто сказал, «Эй, я люблю тебя». Он сказал, «Я так люблю тебя, и я докажу тебе это». «Я докажу тебе, что люблю тебя». Откуда мы это знаем? Мы говорим о познании Божьей любви. Мы говорим о том, чтобы верить в Божью любовь, о том, чтобы принимать эту любовь. Почему мы знаем, что Он любит нас? Позвольте предложить вам первую часть доказательства. Давайте предоставим высочайшему суду доказательство номер один, что Бог любит нас. Вы готовы? Это глубоко. Это глубоко. Это духовно и надеюсь, вы сможете постичь это. Доказательство номер один, что Бог любит вас. Вот, я знаю, что Он любит меня, потому что Библия говорит мне об этом. Вы уловили это? Или это слишком глубоко для вас? Вернитесь назад и услышьте это снова. «Иисус любит меня, и я знаю это, потому что так говорит мне Библия». Да. Смотря в Слово Божье, мы понимаем, что это достаточное подтверждение. Это ваше доказательство. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал...» Вот какой Бог, Он говорит. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Бог сказал это. «Я полюбил тебя вечной любовью». Что значит «вечная»? Это значит, что она не закончится. Эта любовь никогда не иссякнет. Ее невозможно исчерпать. Ее не исчерпаешь большим количеством грехов. Бог возлюбил вас вечной любовью. Откуда я знаю, что Он любит меня? потому что Он сказал, что любит Меня. Вот почему вы можете знать это. Иисус, сама благодать. Иисус сказал в 16 главе Иоанна 27 стихе, Он сказал, «Сам Отец любит вас». Иоанна, 17 глава, 23 стих. Иисус молится и говорит, «Я в них, и ты во Мне, да будут совершены воедино. И да познает мир, что ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Что же Иисус сказал здесь? Он сказал, что этому миру нужно знать две вещи. Во-первых, что Бог послал Иисуса. Миру нужно знать это. И во-вторых, миру нужно знать, что Бог любит их точно так же, как Он любит Иисуса. Бог не просто любит вас. Он так любит вас. И Он так любит вас, что это любовь той же интенсивности, той же страсти, эту любовь с тем же самым пылом, который он любит Иисуса. И для этого нужно использовать веру, потому что вы смотрите на себя, если ваш взор обращен на себя и на то, в чем вы неправы, что вы не так сделали, и вы сравниваете себя с Иисусом и говорите, «О, нет, я не похож на него, я не Иисус, я не Сын Божий. Как же Он может любить меня точно так же, как Он возлюбил Иисуса?» Вы верите этому, принимаете это верой, зная, что когда Бог посмотрел на вас, Он видел не вас, Он увидел Иисуса. Вы в Иисусе, а Иисус в вас. И это изменит то, как вы молитесь. это изменит то, как вы приходите к Слову Божьему. Вместо того, чтобы молиться этими старыми, привычными религиозными молитвами, О, Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса, я благодарю тебя за эту пищу». Аминь. Вы приходите во имя Иисуса, что это значит? Это значит, что вы внутри Иисуса. Не так ли, сказал Иисус? Я в них, а они во мне. Наша с вами тождественность. Обличена в Иисуса. Поэтому, когда вы приходите к Отцу и говорите, «Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса», в тождественности Иисуса, облаченные в Иисуса. Послание к Ефесянам говорит о том, чтобы облечься в Господа Иисуса Христа. И когда Отец Небесный слышит эти слова, то поймите, эти слова не исходят просто из ваших уст. Они исходят из уст Иисуса, вашего защитника, вашего ходатая. И Иисус обращается к Отцу от вашего имени. И теперь скажите, существует ли что-либо такое, что Бог не сделал бы для Иисуса? Такого нет. Почему? Потому что Бог любит Иисуса. Он так любит его. И это та же любовь, которой Бог возлюбил и нас. Когда вы знаете, что вы любимы, существует доказательство, что вы любимы. Вы знаете, что вы любимы, потому что так говорит вам Библия. Посмотрите на план искупления, который был у Бога. Послушайте, что сказано в первом послании Петра, 18-19 стихах 1 главы. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вернитесь назад и рассмотрите Божий план искупления. Просто рассмотрите Божий план искупления. Посмотрите, какую цену Он уплатил за вас. Все это искупление восклицает «Я люблю тебя». Вы не были искуплены тленными вещами такими, как серебро и золото. Это не та цена, которую Он заплатил. Это не та ценность, которую Он провозгласил над вами. Бог заплатил самую высшую цену, когда отдал ради вас своего Сына Иисуса. Откуда я знаю, что Он любит вас? Во-первых, Он не просто любит вас, Он так любит вас. Откуда я знаю, что Он так любит вас? Потому что Иисус сама благодать сказал. Бог так возлюбил вас, что дал вам Иисуса. И не просто дал вам Иисуса, Он отдал Иисуса за вас. Это была цена, которую Бог заплатил за вас. Поэтому больше никогда не приходите к Богу с разговорами о том, насколько вы недостойны, о том, насколько вы уничижены, и о том, чего вы не заслуживаете, потому что вы говорите не на том языке, который понимает Бог. И если именно эти слова постоянно исходят из ваших уст, знаете, о чем это говорит мне? Это говорит о том, что у вас нет откровения, как сильно вы любимы Богом. Потому что если бы у вас было это откровение, если бы у вас было это знание, и вы верили в то, как сильно вы любимы, вы бы точно знали, что вы ценны для Него. Точно знали, что Он заплатил за вас. Вы были искуплены драгоценной кровью Господа Иисуса Христа. И уплаченная цена определяет ценность. Например, вы заходите в магазин и сразу же там покупаете что-то. И эта вещь, которую вы приобрели, стоит для вас ту сумму, которую вы за нее заплатили. Не имеет значения, что вам говорят другие. Даже если кто-то придет в ваш дом, увидя эту вещь, скажет «О, да это ничего не стоит». Не могу поверить, что ты столько за нее заплатила. И послушайте, цена зависит не от них, она зависит от вас. Почему? Потому что вы заплатили за нее. Не имеет значения, что говорят другие, что думают другие. Она стоит того, что вы были готовы заплатить. Друзья мои, вот чего вы стоите. Вы стоите того, что Бог был готов заплатить. И пусть кто-то скажет мне, какую цену Он заплатил. Он заплатил кровью Господа Иисуса Христа. Послушайте еще раз. Евангелие от Иоанна 3,16. Сам Иисус сказал эти слова. «Ибо Бог так возлюбил вас, что дал вам Иисуса». Это доказательство того, как сильно Он возлюбил вас. Он дал вам Иисуса, и Он отдал Иисуса за вас, для того, чтобы на самом деле понять, что Иисус говорит в этом стихе. Вам нужно постичь ценность дара Иисуса. Представьте себе, Бог мог дать вам все, что угодно. Мог дать вам планеты, звезды, мог подарить вам всю солнечную систему. Бог мог дать вам все золото, которое существует на земле. Мог дать вам ангелов, тысячи тысячи ангелов. Он мог бы просто дать их вам. Но ничто из этого не сравнилось бы с даром, который он дал вам в лице Иисуса. Знаете, как я уже сказал, Бог мог бы дать вам звезды. Но вот в чем проблема. Если бы он дал вам звезду, он бы и не заметил ее потери. Почему? Потому что у него огромное количество звезд. Он мог бы дать вам планеты. Но он бы и не заметил этой потери. Почему? Для него это ничего не стоит. У него нескончаемые ресурсы планет. К чему я веду? Я веду к тому, что Бог дал вам единственное, что было у него в своем роде. Это был Иисус. Ибо Бог так возлюбил вас, что отдал вам своего единородного Сына. Не миллион ангелов, не миллиард планет, не миллиард звезд, он дал вам единственное, что у Него было. Вот какую цену Бог определил. Это Иисус. Он дал нам единственное, что у Него было в своем роде. Когда Бог дал вам Иисуса, Он дал вам единственную вещь, которая могла Ему что-либо стоить. Как-то я думал об этом. Вчера на передаче я рассказывал вам, как я познакомился с Сарой. Влюбился в нее и пошел и купил для нее кольцо. Я помню, как покупал Саре это кольцо, искал его. Помню, как у меня возникла эта мысль. Возможно, впервые в моей жизни у меня возникла такая мысль. Я хочу, чтобы это кольцо стоило для меня дорого. Я хотел, чтобы оно стоило мне всего того, что я бы мог заплатить за него. Почему? Не просто потому, что я хотел подарить ей какое-то большое кольцо. Вообще-то это не имело ничего общего с размерами кольца, с размерами бриллианта. Это не имело ничего общего. Это больше было связано с размерами моих чувств к этой девушке. Это больше было связано с размерами моей привязанности к ней. Я хотел, чтобы оно стоило для меня дорого. Я хотел быть в состоянии отдать за него все, что у меня есть, чтобы сказать ей, Сара, я люблю тебя больше. Я люблю тебя вот столько и еще больше. И это было единственное, что я мог сделать в это время, чтобы предложить ей доказательства моей большой любви к ней. И когда Бог дал вам Иисуса, Он не просто дал вам то, что ничего не стоило для Него, Он дал вам то, что стоило Ему всего. Послание к Ефесянам, первая глава. Давайте посмотрим, что же это за дар который дал нам Отец в лице Иисуса. Первая глава послания к Ефесянам, 3 стих. Там сказано, «Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, когда Он дал мне Иисуса, ибо Бог так возлюбил вас, что дал мне Иисуса». И для того, чтобы начать постигать, что это значит, когда Он говорит, что дал мне Иисуса, он так возлюбил вас, что дал вам каждое духовное благословение на небесах во Христе Иисусе. Прочитав это, не говорите, хорошо, сильное благословение там, на небесах. Нет, здесь сказано совершенно не так. Здесь сказано, что Он дал вам все, что могло предложить вам небо, все, что существует. В небесной сфере Бог вложил в Иисуса, прежде чем послать Его нам. Это небеса. На небесах существует какая-то болезнь? Нет. Атмосфера небес — это любовь, это исцеление, это свобода. Атмосфера небес — это изобилие. Он вложил это все в Иисуса. У меня такая картина в голове. Представьте, ребенок зимой хочет выйти, поиграть на улицу, и все вокруг в снегу. Но он не может, почему? Потому что мама одевает его слой за слоем. На нем не только пальто, но и свитер, и водолазка, и теплое нижнее белье, потом еще пальто, потом шарф, потом шапка, и в завершении еще защитные очки. Он так укутан, что виден только его нос. Мама не выпустит его на улицу, пока не укутает его. Точно такой же образ приходит ко мне, когда я думаю, что Бог послал к нам Иисуса. И прежде чем Иисус оставил небеса, чтобы отправиться к нам, Бог сказал, нет, я еще не закончил вкладывать в тебя. Он вложил все с изобилием. Больше достатка, больше освобождения, больше спасения, больше исцеления. И все это есть в Иисусе. И когда Бог вложил в Иисуса все, что может предложить небо, тогда Он сказал, а теперь иди. Вот насколько Бог любит вас. Давайте скажем это еще раз. Я не просто любим, я так любим. Мой Отец любит меня. Он дал мне Иисуса. Наше время подошло к концу. Не уходите, мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Джереми Пирсенс. Спасибо большое за то, что присоединились ко мне сегодня на этой передаче. Говорю отдельное спасибо моим дедушке и бабушке Кеннету и Глори Коплен за то, что пригласили меня сегодня сюда и разрешили мне войти в ваш дом, в ваш офис, туда, где вы смотрите или слушаете эту передачу. Я благодарен за возможность открывать Слово Божье вместе с вами. Давайте будем идти вперед и изменять нашу жизнь силой, которая находится в Слове Божьем. Отец, мы благодарны Тебе, спасибо Тебе за план Божий, за Царство Божье, за то, что Ты делаешь сейчас в мире. Мы так благодарны, что являемся частью этого, Господь. Спасибо Тебе за то, что призвал нас, спасибо Тебе, что снарядил нас. Господь, мы верим Тебе сегодня, что Ты будешь открывать наши глаза, наши уши, открывать наши сердца, чтобы видеть и слышать и понимать вещи из Твоего Слова сегодня, Господь. Мы покоряемся, чтобы Ты не приготовил для нас, чтобы нам не нужно было совершить в этой жизни. Мы покоряемся Тебе, и Ты даешь нам силу сделать это. Мы так благодарны Тебе за это. Мы воздаем Тебе хвалу во имя Иисуса. Аминь. Откройте свою Библию на третьей главе Евангелия Теана. И давайте снова посмотрим, что сказал Иисус. Хочу повторить это. Это слова Иисуса в шестнадцатом стихе. Сама благодать проговорила и сказала, Ибо так возлюбил Бог мир. И знаете, Бог не просто выкрикнул вам с небес, ⁇ Эй, я люблю вас ⁇ Бог говорит этим ⁇ Я не просто люблю вас ⁇ Я так люблю вас ⁇ Вы используете это слово, я использую это слово. Это маленькое слово «так» мы используем. И вот для того, чтобы передать какую-то информацию, вы говорите кому-то, «Я так голоден». Что вы хотите этим сказать? Вы говорите, «Я больше не хочу ждать». «Я голоден, я уже хочу есть». И здесь Бог не говорит, «Эй, я люблю вас». Он говорит, «Я так люблю вас». Это слова вашего Отца. Иисус был тогда, является сейчас, и всегда будет образом Божьим, отображением Бога Отца. Иначе говоря, если вы хотите познать волю Божью, не надо смотреть дальше, чем жизнь служение, и слова Иисуса. Задание в жизни Иисуса состояло в том, чтобы открыть волю Божью всему человечеству на все времена. И вот Бог говорит через Иисуса, «Я так люблю вас». Иисус сказал, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб» но имел жизнь вечную. Мы также рассматривали 16 стих 4 главы первого послания Иоанна, который говорит о познании любви Божией и вере в любовь Божию. Одно дело услышать, что Бог есть любовь, другое дело поверить этому. Одно дело услышать, что Бог любит людей, но другое дело поверить и познать, что Бог любит вас всем, что Он является, извините, всем, что у Него есть. Он любит вас. Он отдал Себя за вас. Он доказал, как сильно Он любит вас. Кстати, Он взял на Себя ответственность и поставил Себе цель номер один. Цель на всю вечность. Показывать вам, как сильно Он любит вас. Он доказывал это нам, друзья, снова, снова и снова. Бог доказал это нам в Своем Слове. Он доказал это нам через план искупления. Он доказал это нам, когда дал нам Своего Сына Иисуса. Не так ли, сказал Иисус? Он так возлюбил вас, что? И вот мы видим это доказательство. Одно дело сказать, я так люблю тебя. Я мог бы говорить это моей жене снова и снова. Цара, я так люблю тебя. Я так люблю тебя, родная, я так люблю тебя. Но рано или поздно она начнет искать продолжение этого, что? Ты так любишь меня, что? Уберешься вечером на кухне? Вот что ты хочешь сказать. Ты так любишь меня, что... Мы пойдем на свидание. Понимаете, о чем я? Нужно, чтобы было какое-то доказательство. И любой счастливый женатый мужчина, любая счастливая замужняя женщина знает, что одно дело сказать «Я люблю тебя», другое дело доказать это. Другое дело действовать согласно этому. И Бог знает. Он сказал «Я так люблю тебя, что я отдал». Тебе, Иисуса. Ефесянам 1.3. Давайте вернемся к этому снова. Благословен Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. О чем он говорит? Он говорит, что все, что могут предложить небеса, все, из чего состоят небеса, все изобилие небес Бог вложил в Иисуса, прежде чем послать его нам. Когда он дал нам Иисуса, он дал нам сами небеса, то есть любовь Божью. Он дал нам атмосферу небес, в которой есть и исцеление и здоровье. Дал нам атмосферу небес, в которой есть достаток и изобилие. Это олицетворенный достаток. Это оговоренный достаток. Вот что Он дал вам, когда Он дал вам Иисуса. И теперь давайте откроем восьмую главу послания к римлянам. Это еще больше докажет нам этот пункт, если вы еще не полностью поверили в него. Римлянам 8 глава, 32 стих. Римлянам 8, 32. «Тот, — говорится о Боге, — который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего, Вы улавливаете это. Вы знаете, о чем говорится в этом стихе? Если бы вы знали, о чем говорит этот стих, вы бы не сидели на месте. Вы бы прыгали и восклицали вместе со мной. Если Он дал вам Иисуса, Он дал вам все, что Ему нужно было дать. Он все вложил в Иисуса, и именно это Он дал вам. Иисус был тем единственным в своем роде, что было у Бога. Вот почему это стоило Ему всего. Потому что когда Он дал вам Иисуса, Он дал вам все, что у Него было. Если бы Он собирался сдерживать что-то от вас, знаете, это, возможно, был бы Иисус, самое драгоценное для Бога. Но когда Бог дал вам Иисуса, Он дал вам спасение, и исцеление, и избавление, и восстановление. Он дал вам достаток. Он дал вам восполнение всякой нужды. Вот что Он дал вам, когда дал вам Иисуса. И почему Он дал мне Иисуса? Потому что Он так любит меня. Вы начинаете понимать. Это третий день наших размышлений в этом откровении. Он дал вам Иисуса, потому что Он возлюбил вас. А сколько Он возлюбил вас? Он дал вам Иисуса, и это является доказательством, что Бог любит нас. И что вы будете с этим делать? Как нам поместить это внутрь себя настолько, чтобы это начало изменять что-то в нашей жизни? Я хотел бы дать вам три шага. Я немного колеблюсь, называть ли их шагами, потому что на самом деле это не то, что вам нужно делать. Я собираюсь дать вам то, во что необходимо поверить. Как же вам вложить это внутрь себя? Во-первых, взирайте на любовь. Скажите, взирать на любовь. Первое послание, Иоанна 3 глава. Первый стих. Смотрите, то есть обратите внимание, возрите, Посмотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Чтобы нам называться сынами и дочерями Божьими. То есть смотрите на эту любовь, взирайте на эту любовь. Что значит взирать? Это значит смотреть и сфокусироваться на этом. Взирать на это. Я знаю, что мы не часто используем слово «взирать». Но послушайте, у этого слова очень серьезное применение. Например, если вы едете на работу, особенно я говорю о вас, кто живет в окрестностях форт ворта в штате Техас. Вот вы едете на работу, и, например, вы работаете здесь, в миссии Кеннета Копланда. Выйдите в машине, с вами ваша жена или муж. Они посмотрели в окно и говорят вам, «Взирай на корову!» «Смотри, взирай!» Что это значит? Ну, наверное, никто не говорит таким образом. Но даже если и говорить, что это значит? Это значит, «Осторожно, посмотри!» Вот корова. Я вижу корову. Надеюсь, это передает какую-то информацию тем из вас, кто живет в городе. Представьте, что мы стоим на вершине горы. Я смотрю в одном направлении. Вы смотрите в другом. Я смотрю туда и вижу то, что хочу показать вам. Если бы я использовал это слово «взирай», что бы я имел в виду? Я имел бы в виду «смотри», то есть переведи на это свои глаза. Я хочу, чтобы ты увидел то, чего ты еще не видел. И вот здесь он говорит «возрите, посмотрите, какую любовь дал «Нам Отец». Что он говорит? «Смотрите на любовь». Как же вы это делаете? Вы углубляете Слово Божье, и вы начинаете смотреть на жизнь Иисуса, описанную Словом Божьим. Вы смотрите на то, что Дух Божий сказал через апостола Павла. Вы смотрите на то, что Дух Божий сказал через учеников, через тех, кто проводил с Иисусом время, кто был очевидцем жизни Иисуса. Вы смотрите на каждое чудо. Вы смотрите на каждого воскресшего мертвого человека. Вы смотрите на каждый открытый слепой глаз, и вы знаете, что это сделала любовь Божья. Сама любовь воскресила дочь Иаира из мертвых. Сама любовь позволила хромому ходить. Сама любовь открыла эти слепые глаза. Вот как вы смотрите на любовь Божью. Вы останавливаете свои глаза на Иисусе. Вы фокусируетесь на Иисусе. Вы смотрите на Него. Вы смотрите на саму любовь. Вот кто такой Иисус. Помните ту женщину у колодца, которая начала разговаривать с Иисусом? В Евангелии от Иоанна, 4 главе. Она разговаривает с Ним один на один, с глазу на глаз. Если вы помните 4 главу Евангелия от Иоанна, у нее не было ни малейшего представления о том, с кем она разговаривает. У нее не было понимания, что перед ней стоит Божий Сын и говорит с ней. И она даже пыталась спорить с Иисусом. Спорить в вопросах поклонения, Спорила с ним о религиозных традициях и границах и ограничениях. Что же ты, еврей, делаешь здесь, разговаривая со мной, самарянкой? У нас же нет никаких отношений друг с другом. Иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус посмотрел на нее и сказал, иди позови своего мужа. Она говорит, у меня нет мужа. Он говорит, ты права, у тебя их было пять, и тот, с которым ты сейчас живешь, не является твоим мужем. И вот тут она начинает спорить с Иисусом. Дело доходит даже до того, что не видя его, не узнавая его, из разговора очевидно, что у нее просто достаточно много религиозных знаний. Она уже поговорила с ним о поклонении, и она сказала, «Вы, иудеи, говорите, что мы должны поклоняться на этой горе, а мы говорим, что должны поклоняться здесь, ну и что же ты думаешь об этом?» Видите, она пытается дискутировать и спорить с Иисусом обо всех этих церковных религиозных вопросах. И, конечно же, Иисус дает ей не просто ответ, но дает ей самый главный, правильный ответ. И она смотрит на него и отвечает, «Ну да, Мессия, о котором ты говоришь, Он придет. И когда Он придет, Он все нам объяснит и все скажет». Иначе говоря, Мессия придет, и когда Он появится, Он рассудит, кто прав, а кто не прав. Скорее всего, Я права, но мы позволим Мессии определить, кто прав. Наконец, Иисус смотрит на нее и говорит, «Это Я, который говорит с тобой». Как же она не узнала Его? Она же говорила, что ждет Мессия. У нее столько религиозных знаний. Как же она пропустила тот факт, что она стоит и разговаривает с самим Мессией? Иисус дал нам понятие о ее жизни. В жизни этой женщины было очень много боли, ее отношения с мужьями рушились раз за разом, пять раз, и в конце концов это привело ее в объятие человека, который даже не был ее мужем. Из этого немногого мы что-то можем знать об этой женщине. Мы знаем, что ее понимание любви было искажено и испорчено. Так, что она не смогла узнать саму любовь в то время как она сидела там и разговаривала с самой любовью, с Иисусом, с любовью Божьей. Любовь Божья смотрела на нее. Она видела его, но не узнала его. Но Иисус открыл ей глаза, сказав, «Эй, это я. Я тот, о котором ты говорила. Я тот, которого ты ждешь». Но если вы не любите, вы не знаете Бога. И эта женщина, ее понимание и взгляд на любовь были так искажены и испорчены, что она не смогла узнать любовь, пока сидела и смотрела на нее. Она сидела с любовью, один на один, с глазу на глаз, с лицом к лицу. Вам нужно взирать на любовь. Как это делать? Останавливая свой взгляд на Иисусе. На Иисусе и Его служение. Фокусируйте свой взгляд на Иисусе, висящем на кресте. Прочитайте 53 главу книги Исаия. И еще раз посмотрите, через что прошел Иисус. Он был изъязвлен, он был мучим. Бог положил на него ваше наказание. И ранами его вы исцелились. Наказание мира вашего было на нем. Все это любовь, которую Бог дал вам. И когда вы читаете об этом, Смотрите на то, как сильно вас любят. Знаете, я помню тот день, когда Господь побудил меня сделать это. Я читал 53 главу книги Исая и закончил, и внутри услышал, как Господь сказал мне, «Прочитай это снова, прочитай еще раз». И я прочитал еще раз, еще раз, и еще раз, и еще раз. Наверное, я читал эту главу минут 40. И я, наконец, осознал, что же делал Господь со мной. Он побуждал меня смотреть на то, как сильно я любим. Поэтому вам нужно взирать на любовь, смотреть на любовь, фокусироваться на любви. И что вы делаете потом? Вы верите любви. Вы взираете на любовь, и после этого вы начинаете верить этой любви. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. То место, которое мы открываем всю эту неделю. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Для того, чтобы принять что-либо от Бога, нужно верить. Верить этому. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и вам нужно веровать, что Он... Воздает. Вознаграждает тех, кто усердно ищет его. Вот каким образом вы принимаете что-либо от Бога. Бог это даятель. Вот что он делает, вот кем он является. И его природа щедро вознаграждать. Именно об этом говорит нам первая глава послания Иакова. «Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит да у Бога, да еще во всем просто, или же просто, щедро, с изобилием». Это природа нашего Бога. Бог не скупой. Он ничего не сдерживает от нас. Он изливает самого себя. Дает, дает, дает и дает. Но как же вам принять все то, что Он дает? Вы можете принять это вере, Слову Божьему, вере этому вере тому, что он сказал в своем слове». То есть вы принимаете это верой. Это присуще человеческой природе. Зарабатывать то, чем он владеет. В человеческой природе заложено желание заслужить что-либо, заработать что-либо. Это обычная человеческая природа. Работать десятилетиями, а затем посмотреть на свою жизнь и сказать, «Смотрите, что я заслужил, посмотрите, что я заработал». У нас есть какое-то желание заработать все. И однажды группа людей пришла к Иисусу и сказала, «Что же нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иначе говоря, «Мы хотим делать то, что делаешь ты». «Как нам это делать? Как ты это делаешь?» «Открой нам секрет. Как нам творить дела Божьи?» А Иисус посмотрел на них и сказал, «Вот ваше дело. Верьте этому. Верьте в того, кого Бог послал. Вот ваша задача, вот ваша работа — верить в того, кого Бог послал». Но в человеческой природе есть что-то такое, что не позволяет ему согласиться с этим. «Да, да, да, но что же все-таки мне делать? Дай мне какое-то задание. Я хочу что-то сделать, чтобы увидеть результат». Прекратите такой образ жизни. Прекратите. Если вы хотите принять что-либо от Бога, вам нужно изменить свое мышление. И вам придется прекратить думать о том, что вы можете что-то заработать у Бога, что вы можете что-то сделать. Вам нужно начать развивать мышление, что вы должны верить Слову Божьему и принимать от Бога. Вы должны верить того, кого послал Бог, и позволить тому, что вы верите, производить то, что вы делаете. Взирайте на любовь и верьте любви. Вот о чем мы говорим. Верьте в любовь, которую дал вам Иисус. Верьте в то, что когда Бог дал вам Иисуса, Он дал вам все, что у Него было. Верьте, что дар Иисуса был, является и всегда будет прямым доказательством того, как сильно Бог любит вас. Хорошо, и последний шаг. Если позволите. Взирать на любовь, верить в любовь. И последнее — это быть любимыми. Просто будьте любимыми. Откройте первую главу Евангелия от Марка. Иисус, первая глава Евангелия от Марка, 11 стих. «Иисус пришел, чтобы быть крещенным Иоанном Крестителем». Давайте прочитаем с 9, здесь сказано. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса, и Духа, как голубя, сходящего на Него». Теперь 11 стих. «И глаз был с небес, Ты, Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Вот здесь записано то, что Бог Отец говорит Иисусу. Как только Иисус вышел из воды после крещения, Бог проговорил с небес и сказал Иисусу, «Ты сын мой возлюбленный». Не просто сын мой, «Мой возлюбленный сын». Это то, о чем мы говорим. Вы не просто любимы. Вы так любимы. И вы не просто так любимы. Вы настолько любимы, что Он дал вам Иисуса. Он дал вам свою тождественность. И что Бог говорит Иисусу? «Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Я знаю, вы уже слышали это раньше, но я хочу, чтобы вы поставили это обратно, в тот контекст, в котором Он должен быть. Что мы читаем? Марка, первая глава. Посмотрите на то, что Бог сказал Иисусу. «Ты, Сын мой возлюбленный, и я доволен тобой, в Тебе мое благоволение». Я хочу, чтобы вы услышали это. Бог говорит то же самое и вам. Вы Его возлюбленный сын, Его возлюбленное дитя, и в вас Его благоволение. Но не начинайте снова пытаться сравнивать себя с Иисусом. Ну, конечно, Он мог сказать это Иисусу, ведь посмотрите на все то, что совершил Иисус. Все эти чудеса, все чудесные вещи, которые Иисус сказал, а я ведь столько раз ошибался, что-то делал не так. Послушайте, остановитесь. Прекратите так говорить, подождите. Когда Бог сказал это Иисусу? в первой главе. А послушайте, нет ничего раньше этой первой главы Евангелия от Марка. Это значит, что еще не произошли никакие чудеса, никакие исцеления, никакие избавления. Вода не превратилась в вино, еще никто не воскрес из мертвых. Ни один слепой глаз еще не был открыт. А это первые слова, которые Бог сказал ему в начале его служения. Я хочу передать вам сегодня, что Бог дал Иисусу откровение о том, как сильно Он любим как доволен был им Отец. И именно эта Божья любовь и удовлетворение, которое Отец видел в нем, зарядила жизнь и служение Иисуса. Бог был доволен Иисусом еще до совершения всяких чудес. Бог был доволен Иисусом еще до того, как Иисус совершил благие дела. Бог любил Иисуса. Иисус был возлюбленным Божьим еще прежде любых дел в жизни и служении Иисуса. И то же самое касается вашей жизни. Вы являетесь Его возлюбленным прямо сейчас. Там, где вы сидите, стоите, едете или ведете машину, что бы вы ни делали. Прямо сейчас вы Его возлюблены. Взирайте на любовь, верьте в любовь и будьте любимы. И вы должны быть очень внимательными. Когда Бог начинает переносить в вашу жизнь это маленькое слово «будь», помните, что Он сказал в первый день? Он обратился и посмотрел, что земля безводная пустая и тьма везде. И что Он сказал? «Да будет свет». Свет стал. Да будет. Откуда пришел свет? Там не было никакого света. Свет пришел из Бога. Поэтому, когда слово использует это слово «будь» или «будьте», он высвобождает то, что в нем самом. Он высвобождает это сюда, на эту землю. В эти физические обстоятельства. Потому что то, что в Боге, это сам Бог, это свет. И он взял то, что было в нем, и высвободил это. Бог — это сила. Что Бог сказал Иисусу Навину? Помните? «Будь сильным!» Та сила, которая была в Боге, была высвобождена, и эта сила укрепила Иисуса Навина изнутри. Бог вложил в него силу, и Он вложил это внутрь Иисуса Навина. Бог — это любовь. Все то, что есть в Боге, — это Бог. Вы следите за моей мыслью? Все то, что есть в Нем, — это Он. И когда Бог сказал Иисусу, «Будь любим, Ты сын мой возлюбленный!» Он говорит то же самое и вам. Вы, с естественной точки зрения, не заслуживаете этой любви. Вы не можете заработать любовь Божью, но вы можете смотреть на любовь Божью, принимать ее, верить в нее и быть любимыми. И когда Бог смотрит на вас и говорит: "Ты мой возлюбленный", Он берет то, что находится у него внутри, и высвобождает это в вашу жизнь. Ведь Он наполнен Сам своей природой, природой Божьей. Когда Бог называет вас Своим возлюбленным, когда Он называет вас тем, кто любим им, Он высвобождает эту любовь, которая есть в Нем. Он высвобождает ее и помещает ее внутрь вас. И вы знаете это. И вы верите в это. Вы смотрите на это. Вы фокусируетесь на этом. И единственное, что вам остается, так это просто... Быть любимыми. Принимать эту любовь и жить в этой любви. И ваша вера начинает работать, когда вы знаете, как сильно вы любимы. Наше время подошло к концу, не уходите, мы вернемся через минуту. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Меня зовут Джереми Пирсонс. Я очень благодарен за возможность провести с вами эти две недели. Я рад тому, что Господь приготовил для нас на эти несколько дней. Я благодарен моим дедушке и бабушке, Кеннету и Глории Копланд, за предоставленную возможность приходить в ваш дом, ваш офис, то место, где вы сейчас смотрите эти передачи или же слушаете их. Мы благодарны за то, что можем принимать участие в вашей жизни, в Боге. Уверяю вас, есть такие вещи которое может совершить только Слово Божие. Например, спасти вас, исцелить вас, избавить вас, освободить вас. Боже мой, Слово Божие так благо, так насыщенно. И я наслаждался последними передачами на этой неделе с вами. Надеюсь, вы тоже. Если вы пропустили какую-то передачу, Просто посетите сайт миссии Каната Копланда в интернете и скачайте их там для себя бесплатно. Наверстайте упущенные. Давайте помолимся и обратимся к Слову Божьему. Отец, мы так благодарны Тебе сегодня за то, что Ты делаешь, за то, что Ты говоришь нам. Я прошу у Тебя, Господь, Твоей помощи, Твоей благодати, Твоим Духом. И я благодарю Тебя, Отец, что я буду говорить именно то, что нужно сказать сегодня. Что мы все увидим и услышим и поймем, что Ты хочешь показать нам. То, что ты хочешь сказать нам, чтобы мы услышали то, что ты хочешь показать нашим сердцам, чтобы мы ухватились и поняли это, и были изменены этим навеки. Мы благодарны тебе за это. Во имя Иисуса. Аминь. Я хочу напомнить вам о чем-то, и это то, что мы утвердили в понедельник на этой неделе. А именно, вы не просто любимы, вы так любимы. Иисус сказал это в Евангелии Теана, 3 главе, 16 стихе. В том месте, которое я знаю, вы слышали тысячу раз до этого. Но вы слушайте его снова. «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы можете услышать сердце Божье в этом. Он не просто любит вас, Он так любит вас. И Он любит вас так сильно, что доказал это, отдав вам единственное, что у Него было в Своем роде. Вот что делает Иисуса таким ценным. Он единственный в Своем роде который был у Бога. Он то единственное, что Бог мог дать, что на самом деле стоило ему чего-то. И он не просто стоил ему чего-то. Иисус стоил Богу всего. Потому что Библия говорит нам, что Бог уже благословил нас всяким духовным благословением на небесах во Христе. Все, что могут предложить небеса, Бог вложил в Иисуса. И когда Он дал вам Иисуса, Он дал вам все, что у Него было. Тот, который Сына Своего не пощадил, как с Ним не дарует нам и всего? Как Он не дарует? Как Он не даст? Эти слова должны сразу же вызывать в вашем разуме одно слово, а именно «благодать». Иисус — это благодать. Он — дар Божий. И когда Он дал вам Иисуса, Он дал вам все, что Он мог только дать. Бог дал вам свое лучшее, Он дал вам все, что у Него было. И почему Он сделал это? Потому что Он любит вас. Он дал вам Иисуса, потому что любит вас, и Он любит вас так, что дал вам Иисуса. Этого не будет слишком много. Вы не можете прийти в своей жизни к тому, чтобы сказать, «Ну хорошо, я уже слышал это достаточно. Давайте дальше». Знаете, это основополагающее учение, и это истина. Но это основополагающее учение не в том смысле, чтобы вы узнали эти основы и перешли к чему-то другому. Оно основополагающее в том смысле, что когда вы узнаете об этом, это распространяется на все, к чему вы приходите в Боге. Я хочу прочитать вам кое-что сегодня из Евангелия от Иоанна 14 главы. Давайте откроем, посмотрим, что Иисус сказал в 21 стихе. Евангелие от Иоанна 14, 21. Обратите внимание.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 «И вкладывать большую ценность в Мое Слово, чем в слова другого человека». Вот что значит соблюдать заповеди Иисуса. Вы просто цените Слово Божье. Вы почитаете Слово Иисуса. Вы цените Его Слово больше, чем кого-либо другого. Больше, чем что-либо другое. Но посмотрите, Он сказал, «Тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его». Теперь смотрите. Это так велико. И это должно быть единственным, к чему мы стремимся в этой жизни. Иисус сказал, «Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Вот к чему мы стремимся. Все, о чем мы говорили на предыдущих трех передачах, ведет нас к этому. И мы будем рассматривать это и на следующей неделе. Я хочу, чтобы вы это увидели. То, к чему вы стремитесь в этой жизни, ваш самый большой приоритет – это проявление Иисуса. В расширенном переводе Библии об этом говорится так. Иисус сказал, «Я явлюсь, я покажу себя, я открою себя, и я буду открыт так ясно, и этому человеку будет так легко видеть меня». Разве вы не этого хотите? Видеть Иисуса, и видеть Его легко и ясно, узнавать Его когда вы его видите, не сомневаться, действует ли он в вашей жизни, не пытается угадать, а что Бог делает в вашей жизни или в мире вокруг вас, но знать его, когда вы его видите, и вы узнаете его, когда вы видите проявление Иисуса. Разрешите спросить вас, через что вы могли бы проходить в своей жизни, что невозможно было бы изменить в одно мгновение благодаря явлению Иисуса? С чем таким вы могли бы столкнуться? С каким вызовом вы могли бы столкнуться в своей жизни, которую невозможно было бы полностью и совершенно изменить в одну минуту, благодаря явлению Иисуса? Проявлению Иисуса? Существует ли болезнь слишком большая, которую невозможно было бы полностью удалить и изменить ваше тело навеки проявлением Иисуса? Конечно же нет. Почему? Потому что Иисус – целитель. А где целитель, там проявляется исцеление. Вы смотрите на кучу счетов. Вы смотрите на кредит на учебу, на другие кредиты, которые пытаются подавить вас. Позвольте сказать вам, что вам нужно. Вам необходимо проявление Иисуса. Проявление единственного, кто был богат, но обнищал ради вас, чтобы вы обогатились его нищетой. Вам необходимо проявление Иисуса в вашей жизни. Если в вашей семье постоянные ссоры, в вашем браке, с вашими детьми, на работе, ссоры, разногласия, очень напряженная атмосфера. Знаете, что вам нужно? Вам нужно проявление Иисуса, как князя мира. Вот что вам нужно. Стремитесь к проявлению Иисуса. И мы уже несколько дней говорим о том, чтобы знать, как сильно мы любимы. Я хочу, чтобы вы увидели, с чем связано это проявление Иисуса. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, «Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Существует близкая и неразрывная связь между тем, что Иисус любит вас, и тем, что Иисус являет Свою силу вам. Вы должны понимать, насколько близко связаны эти две вещи. Он любит вас. Именно поэтому Он показывает Себя в вашей жизни. Он любит вас. Поэтому Он исцеляет вас. Он любит вас. И именно поэтому Он спас вас. Поэтому Он дает вам преуспевание. Он любит, он любит вас. Он любит вас. Он любит вас. Именно поэтому Он являет себя в вашей жизни. Помни обо всем этом. Я хочу, чтобы мы обратились к Ветхому Завету. Книга Исход, 33 глава. И давайте обратим внимание на разговор, который был у Моисея с Богом. Внимательно послушайте этот разговор. Я знаю, что вы помните это, и я знаю, что я уже слышал это раньше. Но давайте снова посмотрим на это. Моисей на горе. И это происходит до того, как Бог дает ему 10 заповедей. И послушайте, что сказано в 12 стихе. В этой книге Исход, 33 главе. Моисей сказал Господу, «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной? Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Пусть это станет важным для вас. Что Бог сказал Моисею? Ты приобрел благоволение в очах моих. То есть благодать. Недавно я читал это место, и мне бросилось в глаза то, чего я раньше не видел. Моисей, муж Ветхого Завета, муж Божий, ведь это Ветхий Завет, исход, чуть ли не начало Библии. Этот не муж нашел благоволение в очах Божьих. Небольшое замечание. Это единственное место, где вы находите благоволение, благодать. Единственное место, где находится благодать, это в знании того, какими вас видит Бог. Не так ли, сказал Моисей? Я нашел благоволение в очах твоих? Но отложив все это, что здесь происходит? Моисей – это ветхозаветный муж, муж Божий. И он нашел благодать, благоволение в очах Божьих. И первая мысль, которая ко мне пришла – стоп, минутку. Боже, что этот ветхозаветный человек делает с моей новозаветной благодатью? Ведь это я живу по эту сторону воскресения, я живу по эту сторону креста и воскресения, и того, что совершил Иисус. Это я должен иметь благодать, благоволение. Что же делает этот человек с моим благоволением, моей благодатью? Интересная мысль, не так ли? Читаем дальше. 13 стих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, «То молю, — говорит Моисей, — открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобресть благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди — твой народ». И Бог сказал, «Мое присутствие пойдет с тобой, а я дам тебе покой». Подождите, что? Моисей не только получает благодать, благоволение, не только получает то, что получил я, как новозаветный верующий, но он еще и приобретает этот покой. Я думал, что это принадлежит нам, живущим здесь сейчас, по эту сторону, после Иисуса. Не так ли, сказал Иисус? «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я...» Что? «Успокою вас, дам вам покой». Что же Моисей делает с моим покоем? Что Моисей делает с моей благодатью? Это начинает заводить меня. Итак, 14 стих. Бог сказал ему, «Мое присутствие пойдет с тобой, и я дам тебе покой». Далее Моисей сказал ему,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 Он как будто подошел к этой черте. Он нашел благоволение, благодать в очах Божьих. Бог пообещал идти с ним повсюду, куда он пойдет. И это тоже принадлежит нам. Бог пообещал дать этому человеку покой. По существу, Моисей получает все, что он просит от Бога. В 18 стихе Моисей идет дальше. Он получает все, о чем он просит. Я получил благодать, я получил покой, я получил постоянное присутствие Божье, и я иду дальше. И вот я прошу о большем. Я иду за всем. И Моисей говорит в 18 стихе, «Пожалуйста, покажи мне свою славу». Знаете, в Библии не записаны какие-то неловкие минуты молчания, но я думаю, если бы их записывали, то это была бы как раз такая минута, потому что Бог по существу смотрит на Моисея и как бы говорит, «Нет, ты получил все, ты получил благодать, ты получил покой, ты получил мое присутствие». И Бог отвечает ему в 19 стихе, «Я проведу пред тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобой, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею». Но 20 стих, смотрите. «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». То есть Бог сказал Моисею, «Да, я мог бы показать тебе мою славу, я бы показал тебе ее, но тогда мне бы пришлось допустить твою смерть из-за того, что ты увидишь мое лицо». Он сказал, «Ты не можешь увидеть моего лица». И Моисей взывает, «Покажи мне свою славу». А Бог отвечает, «Нет, ты не можешь увидеть мое лицо». Моисей просил показать славу. Бог ответил, «Ты не можешь увидеть моего лица». И что бы ни произошло с Моисеем в этот день, это было важно, я имею в виду, это было славно, он много увидел в тот день. Кстати, дальше разговор продолжается в 21 стихе. Господь сказал, «Вот место у меня, встань на этой скале. Когда же будет проходить слава Моя, я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукой Моей, доколе не пройду». Видите эту связь? Моисей попросил увидеть славу. Бог сказал, «Ты не можешь видеть Мое лицо». И Бог сказал, я сокрою тебя в этой скале. И пока моя слава будет проходить мимо тебя, я спрячу тебя, доколе не пройду. Я хочу, чтобы вы увидели эту связь. Мое лицо, я, моя слава, Слово Божие, это Бог. Слава Божие, это сущность Бога. Я слышал потрясающую проповедь на эту тему, проповедь пастора Джуда Смита которая абсолютно благословила меня, она так восхитила меня. И, между прочим, он сказал, что слава Божья – это сущность Божья, это та составляющая Божья, которая делает Бога Богом. Это внутренность Божья. И это так восхитило и возгрело меня. Вот о чем звал Моисей. Вот о чем Моисей просил его в тот день, подходя так небезопасно, близко к опыту Нового Завета. Он сказал, я хочу видеть твою славу. И Бог ответил, «Ты не можешь увидеть ту составляющую меня, которая делает меня мною. Ты не можешь увидеть мое лицо. Я спрячу тебя, пока моя слава будет проходить мимо тебя. И когда моя слава пройдет мимо тебя, я позволю тебе увидеть мою благость». Мою доброту. Запомните это. И давайте двигаться дальше. Второе послание к Оримфинам, 3 глава. Я хочу, чтобы мы продолжали рассматривать то, что мы только что прочитали о жизни Моисея, с точки зрения Нового Завета, потому что мы слышали эту историю и раньше. Мы слышали об истории Моисея на горе. И мы даже пытались поставить себя на его место, взывая «Боже, покажи нам свою славу!» Но я хочу, чтобы вы увидели, о чем говорится в третьей главе второго послания к Оримфинам. Седьмой стих. Здесь сказано, «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей». Восьмой стих. «То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Итак, чтобы не увидел Моисей в тот день, я не отрицаю, что он увидел что-то. Это было славно. Это было проявление присутствия Божьего, но это не была полнота славы. Это не была слава. Он сказал, «Покажи мне свою славу». И Бог ответил, «Нет, ты не можешь увидеть моего лица». Хорошо, теперь мы перешли к третьей главе второго послания к Коринфянам. И мы начинаем сравнивать две разные славы. Слава, которую Моисей увидел в тот день, была ограничена. Разрешите спросить вас, увидел ли Моисей все? Увидел ли он все? Нет. Это было ограничение. Да, то, что он видел, было славным, весьма славным. Это было настолько славно, что перешло на него, на его одежду, на его лицо, и он сиял. Но это не была полнота славы. И здесь Павел начинает сравнивать эти две разные славы. Посмотрите на 9 стих. «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания». То прославленное даже не оказывается славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Обратите внимание, сколько раз здесь употребляется слово «слава». Так вы получаете представление, о чем он говорит. 11 стих. «Ибо, если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. 16 стих. Но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Это покрывало снимается. На вашем лице больше ничего нет. И вы можете видеть ясно. Далее. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Мы же все. Речь идет о нас. Открытым лицом взираем. Не об этом ли мы говорим уже три дня? Даже четвертый день. Взираем на Божью любовь. Смотрим на нее. Он говорит о том, что покрывало снято с вашего лица. И мы можем видеть ясно, без преград. Ничто не мешает нам. Как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. От славы в славу. Запомните это. Все это время мы сравнивали две разные славы. Та слава, которую видел Моисей, которая была ограничена, слава, которая пришла в служение осуждения, служение смерти, то есть десяти заповедей, он сравнивает с этой славой. И мы перешли от славы в славу. Мы используем эту фразу и используем довольно ограниченно. Мы просто говорим о том, что, знаете, мы переходим с одного уровня познания славы на другой. Знаете, от славы в славу, от веры в веру. Это хорошо, это правильно, но я хочу, чтобы вы увидели, как Он использует это выражение здесь. Мы сравниваем две совершенно разные славы. Послушайте, что произойдет, когда мы перейдем к 4 главе 6 стиху. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей, «в лице Иисуса Христа». Вы уловили это? Бог, который повелел свету воссиять во тьме, который подошел к краю тьмы в первый день и сказал, «Да будет свет», и свет стал. Точно таким же образом Он повелел тому же свету воссиять в наших сердцах и дал нам познание, свет познания славы Божьей. И где она? Где? Помогите мне в лице Иисуса Христа. О чем взывал Моисей? Что он хотел увидеть? Он сказал, «Я хочу увидеть твою славу». И Бог ответил, «Ты не можешь увидеть Мое лицо». Вот где была эта слава. Это та слава, о которой Бог говорит. «Эй, благодаря Иисусу, благодаря тому, что я дал вам Иисуса, я покажу вам то, что не мог увидеть никто другой. Я покажу вам Мое лицо». У вас есть возможность увидеть лицо славы Божьей, лицо Иисуса Христа. Что я хочу вам сказать? Я говорю о том, что проявление Иисуса в вашей жизни – это проявление славы Божьей, открытое, беспрепятственное, неограниченное, несдерживаемое, излияние славы Божьей в лице Господа Иисуса Христа. Поэтому больше никогда не взывайте к Богу «О Бог, покажи мне свою славу!» Не цитируйте Моисея. Моисей не мог увидеть то, что увидели мы с вами. Когда вы взываете, покажи мне свою славу, вы думаете, ведь Моисей говорил это. Да, но это был Моисей. А вот это вы и я. Это мы с вами, живущие по эту сторону воскресения Иисуса Христа. Живущие по эту сторону завершенной работы Господа Иисуса Христа. И мы переходим от этой славы в ту славу. И Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Чтобы завершить эту мысль, давайте быстро откроем 17 главу Евангелия Теана. И на этом закончим. Наше время подходит к концу, но я хочу, чтобы вы увидели это, прежде чем мы уйдем. 17 глава Евангелия от Иоанна. Послушайте, что сказал Иисус в 20 стихе. Он сказал, «Не о них же только молю». Он молился Богу, говоря о своих учениках. «Но и о верующих в Меня, по слову их, да будут все едины, как ты, Отче, во Мне, и Я в тебе, так и они, да будут в нас едины. Да уверует мир, что ты послал Меня». 22 стих, «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины». В пятом стихе тоже главы Иисус сказал, «И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Слово Божье в вашей жизни, проявление Иисуса, связано с вашим откровением о том, как сильно вы любимы Богом. Скажите вместе со мной, я не просто любим, я так любим во имя Иисуса. Наше время подошло к концу, не уходите, мы еще вернемся. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Джереми Пирсонс. Для меня большая привилегия быть с вами всю эту неделю. Я хочу сказать спасибо моим дедушке и бабушке, Кеннету и Глори Копланд за то, что они разрешили сидеть за этим столом и открывать Слово Божие вместе с вами. Иметь такую возможность... Большая честь. И я надеюсь, что вы тоже получаете что-то из нашего изучения. Если вы не смотрели предыдущие передачи, найдите их в интернете на нашей странице и совершенно бесплатно скачайте их для себя. Просматривайте их, прослушивайте их снова и снова. Пусть откровение попадает внутрь вас и укореняется в вас. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое слово. Мы с дерзновением приходим к Нему. Мы с дерзновением приходим к Твоему присутствию. И мы просим у Тебя глаза, которые видят, уши, которые слышат, и сердца, которые понимают. И мы верим, что принимаем это от Тебя, Отец. Мы верим, что принимаем глаза, которые видят Иисуса. Уши, которые слышат Его голос. И сердца, которые понимают, кто мы в Нем и кто Иисус в нас. Мы благодарим Тебя за этого во имя Иисуса. Аминь. Если вы не смотрели предыдущие передачи, то я хочу вам сказать, что мы начали с третьей главы Евангелия от Иоанна, где Иисус, то есть сама благодать, сказал следующие слова. 16 стих. «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Каждое слово этого стиха очень важно. Уверяю вас, в этом стихе весь Новый Завет. Вся его сущность в одном стихе. И все остальное в этой книге, основное в Библии существует для того, чтобы расширять и объяснять вам сказанное в Иоанна 3.16. Именно для этого предназначено остальное, написанное в Евангелии от Иоанна. Именно поэтому у нас есть книга Деяний, послание к римлянам, остальные послания до самой книги Откровения. Это расширение 16 стиха 3 главы Евангелия от Иоанна. Вам нужно знать, что Бог полюбил вас, и Он не просто полюбил вас, Он так полюбил вас, и Он так полюбил вас, что отдал вам Иисуса. И все остальное, это лишь объясняет вам и мне, что значит иметь Иисуса, что значит быть любимым таким образом. И нам нужно, чтобы эта книга объясняла это, потому что вы не постигнете это, читая только один стих. Необходима работа Духа Святого, который, как говорит Библия, был дан вам, который излился в сердца ваши любовью Божьей. Это его задание. Объяснять это, говорить вам снова и снова и снова, что вы любимы, вы любимы, вы любимы. И ваша вера будет работать тогда, когда вы знаете, как сильно вас любят. На протяжении последних нескольких дней мы говорили о том, чтобы взирать любовь Божью, сфокусироваться на ней. Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. То есть смотрите, сфокусируйтесь, возрите на любовь Божью. Отведите свои глаза от проблемы, отведите свой взгляд от симптомов в вашем теле, от чувств. Остановите свой взгляд на любви Божией, сфокусируйтесь на ней. Просто сводите свой взгляд с того, кто обидел вас, и устремляйте его на том, кто отдал себя за вас. Сведите свой взгляд с того, кто проклинал вас, и устремите свой взгляд на того, кто благословил вас. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Как мы взираем на любовь? Это очень просто. Вы просто смотрите на Иисуса. Вы фокусируетесь на Нем, на любви Божьей. Он – любовь Божия к вам. Он – любовь Божия за вас, и Он – любовь Божия через вас. Возможно, вы слышали, как я уже говорил это, но повторю снова. Самая опасная для дьявола личность на этой планете – это рожденный свыше Дитя Божье, которое знает, как сильно Его любит. Если бы вы просто знали, как сильно Он полюбил вас, тогда бы вы знали, что нет ничего такого, чего бы Бог не сделал для вас. Но послушайте, если бы вы знали, как сильно Бог полюбил других, тогда бы вы знали, что нет ничего такого, что Он не смог бы сделать через вас. Вы понимаете это? Если бы вы знали, как сильно Он любит людей вокруг вас, тогда бы вы знали, Бог, я твой, я открыт, используй меня, изливай свою любовь через меня другим. Аминь. Вот о чем мы говорим. Согласно написанному в 4 главе 1 послания Иоанна, 16 стих, мы можем видеть, что мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. На этой неделе мы читали в Слове Божьем довольно сильное утверждение. То, что говорил Иисус. Например, Отец, покажи им, что ты любишь их так же сильно, как ты любишь меня. И вы не просто будете смотреть на это и говорить, о, хорошо. Если только вы получаете откровение об этом, понадобится вера, чтобы верить и принимать то, что Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса. И вы никогда не поверите в это, пока вы живете, размышляя о своих грехах. Пока вы живете со своими ошибками, размышляя о своем прошлом, вы никогда не поверите, как сильно Бог любит вас. Если вы будете жить и вести себя, опираясь на постоянное откровение о том, что совершил Иисус, помня о каждой доброй вещи, которая пришла к вам через Него, если вы будете жить, помня об этом, тогда вы увидите, вот как сильно мой Бог любит меня. Потому что когда Он смотрит на меня, Он смотрит на Иисуса. И мы углубимся в это, я верю, на передачах следующей неделе. Но нам необходимо это понимание, что не знавшего греха Он сделал за нас, жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Вот как Бог смотрит на вас. Но я не чувствую себя таким праведным. «Я не говорил ничего о том, как вы себя чувствуете». Прекратите говорить о том, как вы себя чувствуете. Верьте тому, что Бог сказал о вас. Взирайте на любовь. Верьте в любовь. Мы познали любовь, которую Бог имеет к нам, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Давайте посмотрим на сказанное в 17 стихе. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда» потому что поступаем в мире сём, как Он, как Иисус. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Как же вам узнать, что вы укоренены и утверждены в этой любви? Как вам удостовериться, что любовь Божья действительно укоренилась в вас, и вы возросли в откровении о том, как сильно Он любит вас? Это просто по отсутствию страха у вас отсутствует страх я не сказал что у вас не могут появиться мысли страха которые давят вам нужно разбираться с мыслями но все дело в том как вы отвечаете этим мыслям лично у меня как у родителя почти всегда присутствует одна мысль какой-то образ как у отца моего сына джастуса которому уже почти 7 лет и мне приходится бороться с глупейшими мыслями страха относительно моего сына. И те из вас, у кого есть дети, понимают, о чем я говорю. В вашем разуме проскакивают самые глупые мысли о том, что может произойти с вашими детьми, о том, что может причинить им вред. И вам нужно разбираться с этими мыслями. Обратите внимание, я сказал разобраться с мыслями, а не поддаться этим мыслям. В этом большая разница. Очень часто мы говорим так, «Ну, я разбираюсь с этими мыслями. Я разбираюсь с этими плохими мыслями о том, что может произойти с моим ребенком, или о том, что может произойти с моей женой, с моей семьей. Я просто вот разбираюсь, борюсь с этими мыслями». В то время, когда на самом деле вы поддаетесь этим мыслям. Как же вы поддаетесь им? Вы просто продолжаете позволять этому находиться в вашем мышлении. И вы думаете об этом. И после того, как вы думаете, думаете думаете, и начинаете говорить об этом, говорить и говорить, а после того, как вы говорили, говорили, говорили, то как в жизни Иова, то ужасное, чего вы ужасались, как Иов, приходит на вас. Итак, что вам делать, когда эти мысли страха пытаются давить, атаковать вас, пытается прийти ваш разум, просто захватить его? Позвольте сказать вам, что я делаю. Я говорю вслух, «Мой Отец Небесный любит меня». И я призываю кровь Иисуса на мое мышление. Я говорю, Господь, это не моя мысль. Это мысль о чем-то плохом, что может произойти с Джастусом, что может причинить ему вред. Это не моя мысль. И эта мысль не от тебя. И сейчас я выбираю размышлять о том, как сильно ты любишь меня, о том, как сильно ты любишь моего сына, как сильно ты заботишься о нем. И я говорю это вслух. Как сильно Бог любит Джастуса. Вот как я разбираюсь с этими мыслями. Вот как я противостою им. И именно так вам нужно научиться разбираться со страхом. Вы не боретесь с ним, крича на него. Вы разбираетесь с ним на основании Слова Божьего, уверенно провозглашая, как сильно вы любимы Богом. Вы не просто любимы. Вы так любимы. Так любимы. Скажите это сейчас. Я не просто любим я так любим, я так любим, что Отец дал мне Иисуса. И когда Он дал мне Иисуса, Он дал мне свободу от Страха. Чего мне бояться? У меня есть Иисус. Чего мне страшиться? У меня есть его кровь, благодаря которой Он открыл мне путь. У меня есть Его Имя, которое дано мне. И у меня есть оружие Божье. У меня есть элементы причастия. У меня есть тело и кровь Иисуса. Путь новый и живой. У меня есть доступ к престолу Божьему. Чего же мне бояться? Иоанн говорит, «Я имею дерзновение в день суда». Можете себе представить это? Дерзновение в день суда. Понимаете, сатана заставляет всех думать о дне суда. «Ой, я так боюсь, так боюсь, надеюсь, я пройду там. Надеюсь, я сдам экзамен в тот день, когда Бог будет судить всех нас». Иоанн сказал, «Нет, дерзновение в тот день». И как же приходит такое дерзновение? Оно приходит, когда вы знаете, что поступаете в мире всем, как Иисус. Бог дал вам праведность, которую Он дал Иисусу. Для чего Он сделал это? Потому что Он любит вас. Потому что Он любит. Он дал вам Иисуса, потому что Он любит вас. И поскольку Он любит вас, Он дал вам Иисуса. Это так насыщено, так сильно. И вы можете строить на этом основании всю свою жизнь. Взирайте на эту любовь. Верьте в эту любовь. И что же вам делать дальше? Будьте любимы. Бог назвал вас своим возлюбленным. Мы используем это слово «будь». Будь любим, будь возлюблен. Точно так же. Как он посмотрел во тьму и сказал, «Свет, будь!» Точно так же он посмотрел на Иисуса Навина и сказал, «Будь мужествен». Точно так же он смотрит на вас и говорит, «Будь любим, будь возлюблен». Он берет то, что находится внутри него, и вкладывает это в вас. Взирайте на любовь, верьте в любовь и будьте любимы. И все это проявление Иисуса. Именно это мы рассматривали на вчерашней передаче. Проявление Иисуса. Мы видим в Евангелии от Иоанна, 21 стихе, 14 главе, где Иисус сказал, «Я возлюблю Его». Речь идет о нас с вами. «И я возлюблю Его и явлюсь Ему сам». Друзья, вот к чему мы стремимся, потому что проявление Иисуса – это проявление славы Божьей. Иисус – это слава Божья. Аминь. Я закончил вчерашнюю передачу, оставив вам такую мысль. Напомню ее. Помните, Иисус сказал в 11 главе Евангелия от Иоанна. Давайте сейчас обратимся туда. Мы начнем сначала и внимательно прочитаем очень вдумчиво. Но вам нужно помнить. Иисус сказал, что «Если вы будете веровать, вы увидите славу Божью». Позвольте напомнить вам, что Он сказал в 16 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так Бог... Возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Все эти слова так важны. Вы так любимы, что Он дал вам Иисуса. Если вы поверили в Иисуса, которого Он дал вам, потому что возлюбил вас, вы не погибнете. Ну, будете иметь жизнь вечную. Снова напомню, 1 Иоанна 4. Мы знаем любовь и верим в нее. 11 глава Евангелия Теана. Давайте откроем 17 стих. Вы знаете эту историю, но давайте начнем читать 17 стиха. Иисус пришед, нашел, что он уже 4 дня в гробу. Речь идет об умершем Лазаре. Иисус услышал, что Лазарь, его дорогой друг, заболел и умер. И на то время, когда Иисус пришел туда, 17 стих, он уже четыре дня был в гробе. Вифания же была близ Иерусалима. В стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братьях. 20 стих. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. 23 стих. Иисус говорит ей, «Воскреснет, брат мой». Марфа сказала ему, зная, что воскреснет воскресенье в последний день. Иисус сказал ей, «Я, есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня». Стоп, тайм-аут. Давайте вернемся к Евангелию от Иоанна, 3 главе, 16 стиху. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал вам Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Иисуса, дабы всякий верующий в Него. Что он сказал? Не погиб, но имел жизнь вечную. Что он сказал здесь, Марфи? Он сказал, я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет. Не напоминает ли вам это то, что мы прочитали в Иоанна 3.16? «Сама благодать, сам Иисус сказал эти слова. Если вы веруете в Меня...» Я хочу утвердить это здесь. Что значит верить в Иисуса? Я знаю, что это кажется очень потрясающим утверждением, но я хочу сузить его. Что значит верить в Иисуса? Ответ в Иоанна 3.16. «Ибо так возлюбил Бог вас...» что отдал вам Иисуса? Если вы поверили в Иисуса, вы будете жить и не умрете. А что значит верить в Иисуса? Верить в Иисуса значит верить в то, как сильно вы любимы. Если вы верите в Иисуса, это значит, что вы верите, что Бог полюбил вас так сильно, что Он отдал вам Иисуса. Вы следите за моей мыслью? Скажу вам так. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в то, как сильно Он любил, не погиб, и имел жизнь вечную. Иисус сказал Марфе, «Я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, верующий в то, как сильно Он любим, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовеки», сказал Он. «Не похоже ли вам это на Евангелие от Иоанна 3.16?» И он спрашивает Марфу, «Веришь ли сему?» Это самый важный вопрос, который Иисус задавал любому человеку. Это самый важный вопрос, который Он задает вам сегодня. Вы верите этому? Вы верите тому, что Бог настолько любит вас? Вы верите тому, что Он любит вас настолько, что Он отдал вам Иисуса? Потому что, если вы хотите перенять что-либо от Него, если вы хотите исполнить то, к чему Он призвал вас, если вы хотите быть тем, кем Он призвал вас, все начинается с веры в то, как сильно вы любимы. В 27 стихе она сказала ему, «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Вы заметили? Иисус сказал, «Я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, живет. «Ты веришь этому?» И она ответила, «Да, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Иисуса, Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в то, как сильно Он любим, не погиб, но имел жизнь вечную». «Марфа, ты веришь этому?» «Да, и я верю, что Ты Сын Божий». Я верю, что Бог возлюбил меня так сильно, что дал мне Иисуса. Я верю, что Он возлюбил меня так сильно, что Он дал мне единственное, что Он имел в Своем роде. Все эти слова, весь этот разговор, который ведет Иисус с Марфой, очень важен. Почему? Потому что это тот же разговор, который Он ведет с вами сегодня. Ты веришь, как сильно ты любим. Давайте спустимся ниже, к 38 стиху. Иисус же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 У Иисуса только что произошел разговор с Марфой. Они выясняли с ней, во что она верит. Я хочу знать, во что ты веришь. Потому что жизнь с Богом не означает поверить, когда увидишь. Жизнь с Богом означает поверить, а потом уже увидеть проявление того, во что поверил. Псалмопевец говорит, я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Вы верите этому? Тогда вы видите. Поверить значит увидеть внутри. Увидеть снаружи не значит поверить. Поверить значит сначала увидеть внутри. Иисус только что провел разговор с Марфой. Хорошо, Марфа, давай узнаем, во а что ты веришь. Ты веришь, что я есим воскресенье. Ты веришь, что я есим жизнь? И она ответила, да, я верю, что ты сын Божий. и она 3,16. Ибо так возлюбил Бог вас, что отдал вам Иисуса. Если вы верите, что он дал вам Иисуса, что это значит? Это значит, что вы верите в то, как сильно вы любимы. Вы можете увидеть, как сатана пытался ограничить наше понимание, написанное в Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Дальше. Послушайте, нет, не дальше. Это и есть дальше. Это конечная точка всего. Это все. И остальное – это лишь объяснение этого стиха. Потому что верить в Иисуса значит верить в то, как сильно вы любимы. И я бы сказал вам так. Если у вас трудности с тем, чтобы поверить, как сильно Бог любит вас, тогда вы еще не полностью развились в своей вере в Иисуса. Я знаю, что это важное утверждение, но соедините эти точки. Потому что верить в Него, значит верить в то, как сильно вы любимы. Вот почему вы просто можете принимать это верой. Не боритесь больше с этим. Вы рождены свыше, а вы со воскресли с Иисусом. Больше не спорьте с этим. «Я верю в тебя, и я верю в то, как сильно я любим». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать?»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 что Бог послал Иисуса. Потому что верить в то, что Он послал Иисуса, значит верить в то, что Он любит нас. И это одно и то же. Это значит быть укорененным и утвержденным в том, как сильно мы любимы. Сказав это, Он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» То есть «выйди!» «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Они только что увидели проявление славы Божьей, проявление Иисуса, которое должно быть неотъемлемо связано с откровением о том, как сильно вы любимы. Вы верите в Иисуса? Да. Тогда вам нужно веровать в то, как сильно Он любит нас. Все возможно верующему. Верующему во что? Верующему в то, как сильно Он любим. Если вы просто верите в то, что Он любит вас, если вы просто поверите, что Он отдал себя ради вас, если вы просто поверите и будете действовать на основании этого, на основании того, во что вы верите, если вы будете взирать на любовь и верить в любовь и будете любимы, вам все возможно. Исцеление не является чем-то невозможным. Освобождение не является чем-то невозможным. Избавление не является чем-то невозможным. Достаток не является чем-то невозможным. Почему? Потому что вы верите в то, как сильно вы любимы. Наше время подошло к концу, не уходите, мы еще вернемся. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Самое большое выражение любви — это давать. Вот как вы доказываете любовь. Бог доказал, как сильно Он любит вас, дав вам Иисуса. Он не просто сказал вам, как Он любит вас. Он сказал, «Я так люблю тебя, что даю тебе Иисуса». Даяние. Это выражение любви. И многие из вас знают, что каждая пятница на передаче «Победоносный голос верующего» — это день пожертвований. Именно такое указание Господь дал моему дедушке много лет тому назад. И он был верен, исполняя его. Я хочу сказать вам, если вы хотите соединиться с этим служением и с тем, что Господь делает через это служение по всему миру, тогда таким образом вы выражаете свою любовь. Прежде всего, свою любовь к Иисусу, свою любовь к Слову Божьему, и свою любовь к тому, что Слово Божие делает в разных местах этого мира. Послание Галатам 6, 6. «Наставляемый Словом, делись всяким добром с наставляющим». Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, кто и пожнет. Ваше пожертвование сегодня — это ответ на Божие пожертвование вам. Он пожертвовал вам Иисуса, а вы жертвуете Ему в ответ. Вы приходите к Господу и говорите, «Отец, что ты ожидаешь от меня в плане принятия участия в служении Каната и Глории? Существует ли какое-то финансовое задание для меня в том, что они делают по всему миру? Если да, тогда исполните его, примите участие в этом. Если нет, послушайте, дело в том, что у него есть задание для вас в другом месте. Поэтому мы все говорим вам, что... Мы не просим денег. Если вы чувствуете, что на вас давят, когда принимает пожертвования, тогда я советую вам оставить при себе то, что вы хотели давать. Я призываю вас прийти к Господу, узнать Его задание в вашей жизни, узнать Его направление относительно ваших финансов и быть послушным Богу. Отец, молю сегодня за пожертвования во имя Иисуса. Мы принимаем их в это служение. Иисус, мы приносим их Тебе. Ты – Господь Десятины. Ты делаешь не то, что ты хочешь, и мы будем верны, чтобы быть послушными тебе. Во имя Иисуса мы называем наших партнеров благословенными. Во имя Иисуса благодарим тебя за это. Аминь. Послушайте, найдите наши передачи на нашем сайте в интернете и на верстате упущенные. Вы не просто любимы, вы так любимы. Если вы не знаете, о чем я говорю, тогда начинайте смотреть с передачи в понедельник и смотрите следующие, следующие, следующие. Наш сайт в интернете – это отличный инструмент, который можно использовать. Там можно не только просматривать передачи, но можно просмотреть другие передачи, которые шли в эфире много-много лет тому назад. Каждый день вы можете смотреть что-то. Но на самом деле, дело не в том, что вы просто смотрите, а в том, что вы практикуете в своей жизни. И по его благодати, при помощи его духа, вы можете быть исполнителем Слова Божьего. Будьте частью хорошей церкви. Я ободряю вас. Будьте теми, кто поддерживает своего пастора. Будьте теми, кто принял Господа Иисуса, облегся в Него, и несет его присутствие во всякое место. Присоединяйтесь к нам на передачах на следующей неделе. Мы узнаем, как сильно мы любимы самим Богом. Это Джереми Персонс напоминает вам, что Бог так любит вас. И мы любим вас и Иисус Господь.